Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Hetman Software. Удобно присаживайтесь, будет интересно. Поехали! Сегодня в выпуске новый тавролет от ZAS. Нанофильтр для углекислого газа. Властелин кольца. Сделка века. А точнее, как белый хакер помог забрать свои два мульта баксов, а также скрытые обновления Apple Music. Вещи, которые нас окружают, умнеют на глазах. Сначала умные телефоны, потом умные телевизоры, наручные часы, теперь пришел черед и умных колец. Если хитрые азиаты смогут впихнуть процессор или NFC чип еще куда-нибудь, будьте уверены, они это сделает. Aura Ring 3 практически единственный представитель на рынке умных колец с таким мощным сочетанием функций мониторинга здоровья. Кольцо третьей версии обещает отслеживать здоровье, физическую форму и сон, а также предоставлять полезные информации о том, в какой форме находится пользователь и готово ли его к тело к физическим нагрузкам. По сути, это фитнес-стрекер на пальце, который конкурирует со всеми производителями носимой электроники, выпускающими умные часы и браслеты, такими как Apple, Samsung и другими. Aura 3 – это гаджет, который выглядит и ощущается на пальце как обычное кольцо. Его удобно носить, так как корпус устройства выполнен с легкого титана с PVD-покрытием. Принцип работы Aura основан на трех ключевых показателях – готовность тела, сон и активность. Эти метрики укрепляются собранными данными с помощью встроенных оптических датчиков, включающих частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, температуру тела и статистику активности за предыдущий день. Так как кольцо не имеет встроенного дисплея, управлять, а также считывать данные можно с помощью мобильного приложения. Производитель заявляет от 4 до 7 дней работы на одной зарядке. Данная разработка – отличный способ отслеживать сон, повседневную активность и ее влияние на организм. Если по какой-то причине вам не подходят фитнес-трекеры или умные часы, то это устройство именно для вас. Осенью прошлого года прошел слух, что запорожский автозавод готовится к началу производства кроссовера под названием «Одесса». На завод начали поступать предзаказы, однако информация оказалась фейком. Теперь же источник утверждает, что дыма без огня не бывает. ЗАС «Победа» могут создать на базе кроссовера V-Online. В плане ходовой части спереди ожидаются стойки, а сзади будет располагаться так званая многорычажка. Кроме того, ожидается, что автомобиль получит металлический каркас высокой жесткости. Источник утверждает, что в этом плане модель будет похожа на новый Lexus NX. При этом масса автомобиля не превышает полторы тонны. Также Автомобиль будет оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем производства Mitsubishi мощностью 190 лошадиных сил. Разгон составляет от 0 до сотки всего 8,8 секунды. А средний расход топлива в смешанном цикле составит 6,6 литра на 100 км. Официальных изображений за Победа пока нет, однако источник опубликовал дизайнерские рендеры, которые демонстрируют спортивный дизайн. Предположительно, кроссовер получит массивную решетку радиатора с узкой светодиодной оптикой. В салоне ожидается цифровая приборная панель и экран мультимедийной развлекательной системы диагональю по 12 дюймов в единственном блоке. Ожидается двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска двигателя, адаптивный крыс контроль и система снижения за мертвыми зонами. Самая полезная информация – море видеоуроков по настройке и оптимизации вашего ПК. Топовые разработки мира IT уже у нас в Телеграм-канале. Нанофильтр для углекислого газа. Революционная мембрана удаляет 99 CO2 из воздуха. Специалисты из США разработали новый тип мембраны для топливных элементов, которая стала более дешевой и экологически чистой альтернативой традиционной технологии. Созданный и опробованный метод улавливания двуокисей углерода из воздуха приближает появление на рынке более эффективных систем фильтрации воздуха для космических кораблей или подводных лодок. В течение многих лет ученые из университета Делавера работали над улучшенной гидроксидобенной мембраной для топливных элементов. Однако серьезный недостаток разработки мешал успеху. Эти мембраны крайне чувствительны к присутствию в воздухе углекислого газа. Фактически, CO2 мешал топливным элементам дышать. Эффективность элемента быстро падала на 20%. Но пару лет назад исследователи поняли, что недостаток можно обратить на пользу для захвата углекислого газа. Как только разработчики ковнули глубже, они поняли, что топливные элементы захватывали практически весь углекислый газ, который в них попадал и очень хорошо справлялся с его фильтрацией. Хотя такое тотальное поглощение СО2 плохо сказывается на топливном элементе, если этот процесс использовать в отдельном устройстве, можно получить систему сепарирования СО2. Испытания показали, что такой подход отлично работает. Прототип размером 5 на 5 см продемонстрировал 99% эффективности улавливания углерода из атмосфер. Устройство размером с банку газировки может отфильтровать 10 литров воздуха за минуту, уловив 98% СО2. Хакер взломал надежный криптокошелек с 2 миллионами долларов за 12 недель. Американский белый хакер Джо Грант потратил 12 недель на взлом одного из самых надежных криптовалютных кошельков Trezor One. Владельцем устройства является Дэн Райх. В 2018 году он с приятелем перевели в кошелек токены с суммарной стоимостью 50 тысяч долларов. Судя по тому, что курс на тот момент составлял около 20 центов, речь идет примерно о 240 тысяч монет. Со временем они потеряли пароль от кошелька. Пытаясь разблокировать устройство, они использовали 12 попыток ввести пароль из 16 возможных. После того, как двенадцатая попытка оказалась неудачной, парни отложили идею получить доступ к кошельку. Однако, в двадцать году курс вырос до 15 долларов, в связи с чем сумма хранимых в кошельке денег увеличилась почти до трех с половиной миллионов долларов. Тогда ребята обратились к белому хакеру Джо Гранту. Обойти защиту устройства удалось благодаря методу атаки с внедрением ошибок. Взломщик изменил напряжение, которое подавалось на чип, за счет чего обошел защиту АЗУ от считывания извне. Подобрать пин-код программа, написанная тем же Джо Грантом, смогла всего за 3,5 часа. В связи с падением курса Рейх и его приятель получили не 3,5 миллиона, а только он. хакер получил свое вознаграждение в размере 30 Apple Music сокращает бесплатный пробный период с 3 до 1 месяца. Теперь у вас меньше времени, чтобы решить, является ли Apple Music сервисом потоковой передачи музыки именно для вас. С этого момента пользователи, подписывающиеся на бесплатную пробную версию, получают только один месяц бесплатного прослушивания по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Apple не объявила об изменении, но японский блог Макатакара заметил его. Это первое изменение бесплатного пробного периода с тех пор, как в июне 2015 года Apple Music была впервые представлена, чтобы конкурировать с Spotify. Похоже, что эти изменения касаются каждой страны, где доступна Apple Music. А это, по последним подсчетам, более 150 стран. Один месяц является стандартным пробным периодом и для других сервисов потоковой передачи музыки, хотя некоторые из них предлагают бесплатный тур. А на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свои вопросы в комментариях. Ари